здравствуйте рад вас вновь приветствовать на нашем youtube канале not по стриму». сегодня у нас на обзоре триммер wall Mini фигура профессиональный беспроводной триммер как написано большими буквами на коробке ну давайте посмотрим что за коробка что внутри коробки Итак, стандартная валовская коробка стандартная она для рынка сша у них такие небольшие коробочки в европе они зачем-то делают здоровенные коробки ну видимо для солидности хорошо давайте посмотрим что тут у нас расписано расписано время работы расписано что сделано в сша из местных и импортированных запчастей ну то есть по сути что собрано в сша из китайских запчастей дальше написано что входит в комплект ну и внешний вид изображен на обороте расписаны опять же предназначения, там всякие плюсы, минусы и так далее. Хорошо. А, давайте распакуем и посмотрим, что же у нас в комплекте. А, вскрываем коробочку и смотрим, что у нас внутри. Понятное дело, макулатура. А, здесь у нас триммер. Отдельно от него а, нож. Скорее всего, изначально-то он шел на триммере, этот нож просто в процессе доставки отвалился. Красные труселя. Как утверждает Wol, а, только красные труселя являются гарантией того, что это профессиональный инструмент. Если вдруг у вас труселя в комплекте серые, черные или какие-то другие, значит у вас не профессиональный триммер. Ну ладно, окей. Дальше идет зарядное устройство. Идет зарядная подставка, идет комплект насадок и масло щеточка для чистки. Хорошо. Итак, комплектуется сетевым зарядным устройством, конкретно этот триммер привезен из США, поэтому зарядка у него под американскую розетку машинки триммеры которые поставляются для европы они идут соответственно с европейским зарядным устройством <EatWow> в комплекте 4 насадки насад здесь 36 10 13 миллиметров хотелось бы увидеть в комплекте еще и насадку полтора миллиметра но такой не существует в природе то есть каких-то других насадок кроме вот тех что идут сразу в комплекте вы купить к этому триммеру не сможете позиционирование этого триммера производитель а, говорит что от мини фигура это триммер для а, стрижки животных для каких-то мелких деталей или, там лапки мордочка а, что-то еще подстричь какие-то мелкие штрихи само собой нет целиком животное постричь но помимо того что выпускается минифигура выпускается еще и wall berit точно такой же триммер с минимальными отличиями то есть они оба черные но вот этот вот глянцевый черный этот soft touch черный ну и здесь надпись белым здесь надпись не знаю насколько вам видно вон она там тоже есть но черным по черному этот триммер для животных этот триммер для людей есть точно такой же триммер берет для людей но вот так вот хромового цвета есть кроме того берет в сша серого цвета, темно-серого, с такой кирпичной вставкой и кроме того есть еще и триммер Стерлинг Mac который точно такой же опять, но других цветов то есть он вот такого цвета в точности и есть они белого цвета еще то есть отличаются три модели с разным названием только цветом при этом сами тушки одинаковые Внутрянка у них одинаковая, комплектация абсолютно одинаковая, отличаются только названием. Мини-фигура типа для животных, берет и маг это типа для людей. При этом они абсолютно одинаковые. Итак, одно небольшое отличие бывает. Вот единственная модель черный берет, у него идет черный нож. Все остальные триммеры. Хоть для животных, хоть для людей комплектуются таким вот не крашенным ножом. Здесь а, нож с углеродным покрытием, а, цементированный нож. Ну, в теории он более долговечен, но у триммеров основная беда это то, что ломаются зубцы. И здесь уже не поможет никакое покрытие, поэтому срок службы ножей этих, что белого, что черного, фактически одинаковый. Ножи абсолютно взаимозаменяемые никаких отличий нет хорошо давайте э, поговорим теперь про мини фигура памятая что все что я сейчас про него скажу относится и к тримеру уберет эргономика очень удобный хорошо лежит в руке э, кнопка удачно расположена в отличие от того же э, wall detailer у которого проводного вообще в заднице переключатель у беспроводного выключатель сбоку но тоже не настолько удачно расположен как у берета у берета он прямо под пальцем довольно легко большим пальцем включить выключить маленький удобный отлично сидит в руке вес вес 115 граммов это в общем-то можно сказать что стандартный вес тримеров большинство триммеров Весит около 120 граммов, там 110, 120, 130, есть исключения. Опять же, это детейлеры, они весят в районе 200 граммов. Потяжелее, но тоже, в принципе, вполне удобно. Но вот этот стандартный вес для триммера, больше ему, в общем-то, ну, ни к чему. Питание. Питание у данного триммера комбинировано. Это значит, что стандартно он работает у нас... От аккумулятора встроенного но если вдруг вы забыли его вовремя зарядить вы можете работать от провода включить провод включить провод в розетку подождать пару секунд и работать от провода как будто этот триммер у вас проводной. заряжать можно как напрямую воткнув шнур так и через зарядную подставку это очень удобно это позволяет а, постоянно держать вам триммер заряжен. Время работы от одной зарядки у триммера составляет 75 минут. Время полной зарядки составляет 60 минут. С небольшой оговоркой, что а, в первый раз, сразу же, как вы его купили, желательно его поставить на зарядку подольше, но там часа 2-3 можно хоть на всю ночь оставить. В дальнейшем 60 минут абсолютно хватает для полной зарядки. А, при этом... При зарядке у нас а, лампочка горит адово-синим цветом. Давайте сейчас включим. Посмотрим. Мне вот этот синий индикатор, выжигающий глаза, не нравится. А, мне бы гораздо больше понравился зеленый либо янтарный индикатор, который мягко горит, не раздражая зрение. Вот эта вот лампочка, ее видно из противоположного. Угла помещения, при этом ну, не очень приятно все эти синие индикаторы. Да, это вроде бы красивый дизайн, ярко, броско, но, блин, раздражает зрение колоссально. При зарядке горит непрерывно, когда зарядка уже близится к концу, вот-вот полностью зарядится, начинает мигать, когда полностью заряжен, у нас лампочка должна потухнуть. Но поскольку внутри начинка довольно-таки простецкая, не всегда это срабатывает как надо, поэтому, в принципе, час постояло на зарядке, все достаточно, можно снимать. Мощность. Здесь стоит достаточно мощный мотор. Как и у 99% аккумуляторных машинок, мотор здесь роторный. Но, само собой, он маленький. Роторный это не значит, что мощный. Просто роторный до мощность здесь 2,5 с вата это для триммера хорошая мощность я вам скажу что у многих а, дешевых китайских машинок для стрижки мощности то ниже то есть если взять всякие там не сочтите уже за рекламу дивали маркшмидты мустанги и тому подобный китайский мусор а, с переклеенными ярлычками за баснословные для таких характеристик денег то там мощность может быть даже меньше да? 2,5 ватта хватит вам абсолютно для всех видов работ это для триммера более чем достаточно машинки как правило в районе 5 ватт профессиональные полноразмерные машинки такие как ВОУ, МОЗОР и так далее здесь триммер 2,5 ватта этого более чем достаточно нож здесь быстросъемный то есть мы на него нажимаем пальцем и он отщелкивается и потом обратно тоже легко его прищелкнуть то есть выключили триммер большим пальцем надавливаем нежно на нож и он отщелкнулся после того как его отщелкнули его легко почистить смазать и поставить на место Все, Работает достаточно тихо, вибрации небольшие, но есть особенность у этого триммера, что со временем он начинает гудеть. А здесь не совсем удачная конструкция крепления ножа, то есть он быстросъемный, но крепится он прямо на пластиковый корпус. То есть здесь не какие-то там а, стальные пластины фиксатора, как у машинок берета, либо как у всех машинок моза, да, здесь крепится прямо на пластиковый корпус. Со временем этот корпус истирается и крепление становится неплотным. То есть, если пошевелить нож, то у годовалого триммера он немножко шевелится, и, соответственно, при работе он вибрирует, бьется о корпус, шум. Чтобы это избежать, лечится до смешного просто. Внутри подклеиваются два кусочка изоленты. После этого снова крепление становится очень плотненьким. И опять все дребезжание пропадает, становится таким же тихим. Ширина ножа, как указывают на упаковке, 28 миллиметров. Но это американская ширина ножа. По-русски говоря, ширина у него будет 32 миллиметра. Почему такие разночтения? Потому что американцы измеряют по верхнему, по подвижному ножу, а в Европе, в том числе в России, измеряют по направляющей гребенке неподвижной, и у нее ширина 32 мм. Таким образом, ширина здесь абсолютно стандартная, такая же, как у подавляющего большинства профессиональных тримеров, как практически у всех а, триммеров Мозер, у других профессиональных брендов. 32 миллиметра а, Обратите момент, здесь вот есть а, такой винт на ноже практически все а, кто впервые сталкивается с этим триммером, пытаются этот винт открутить, чтобы снять нож. Повторимся нож здесь быстросъемный, ничего крутить здесь не нужно надавили пальцем, нож отстегнулся Все и обратно точно так же ставится Разборка что находится внутри этой тушки? Я показывать вам не буду По очень простой причине Конструкция корпуса здесь практически одноразовая Если вы ни разу не разбирали этот триммер То вы гарантированно сломаете внутренние клипсы Поскольку снаружи, когда смотришь на триммер Абсолютно непонятно, где они расположены И как их отщелкивать После этого корпус будет защелкиваться неплотно если вы раньше уже разбирали этот триммер, знаете конструкцию корпуса, где там эти клипсы расположены, то сломаете вы их с вероятностью 50%. То есть конструкция не совсем удачная в плане ремонта пригодности. Понятно, что все это можно потом собрать на двухсторонний скотч. Оно будет держаться и даже как-то пристойно смотреться. Но, тем не менее, сейчас я разбирать ничего не буду, чтобы потом не отдавать клиенту не продавать какой-то уже фактически бывший в употреблении триммер, который разбирали и что-то там сломали при разборке. Все, рассказали. Выводы. Давайте сделаем вывод, что же это за триммер, хороший он или плохой, кому он нужен. Триммер хороший, разумеется, не идеальный. А, разумеется, всегда есть к чему придраться, а, в частности, к тому, что со временем нож может разбалтываться, но, как я уже говорил, лечится это крайне легко. Позиционируется этот триммер как триммер для животных, но не вижу никаких причин для того, чтобы не купить его для стрижки людей. Как правило, эти триммеры продаются дешевле, чем точно такой же, но человеческий вол берет. Поэтому всем рекомендую: видите вол берет, видите вол мини-фигура, мини, -фигура. мини -фигура стоит дешевле, берите минифигуру. Абсолютно все то же самое, кроме цвета. Та же начинка, та же комплектация. Все то же самое. Будет работать точно так же, но обойдется вам, скорее всего, дешевле. Для кого это? Для профессионалов, либо для дома? Триммер очень популярен у профессионалов, поскольку хороший мягкий нож. То есть можно и деток не боясь там, подстригать и контовку делать, не порежет. Достаточная мощность для того, чтобы и бороду где-то поправить. И этот же триммер в принципе можно использовать и дома. Для дома у него плюсом идут достаточно большая насадка 13 мм максимальная, что есть не у всех триммеров. У того же детейлера Валовского, допустим, всего лишь 4,5 мм максимальная насадка. Но, к сожалению, нет насадки 1,5 мм. Для дома это минус. Для профессионала это абсолютно все равно, потому что профессионал вот этот пакет должен сразу выкинуть. Поскольку... В моем понимании, для профессионального использования триммеру насадки не нужны. Зачем нужна насадка 3 мм на триммер, если есть машинка с длиной среза 3 мм. На этом, пожалуй, все. Советую к покупке. Одна из самых ходовых моделей, вполне заслужена. Если будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Не забывайте, что у нас также есть группа ВКонтакте где вы также можете задавать свои вопросы и где мы в последнее время стараемся дублировать все наши видео. На этом все. До новых встреч. Пока-пока.